Привет, друзья! С вами снова Дмитрий. Мы продолжаем готовить рецепты на массу, как так у нас на улице зима-холода. Сегодня я хочу вам представить один из таких рецептов, домашних, так скажем, которые учила меня в свое время мама готовить. Ну, я сам его часто готовил, люблю его очень. Давайте посмотрим, что для этого нам понадобится. Значит, мука ржаная куриной куриные грудки, лук, картошка, морковка, кефир, молоко. О количестве я его еще уточню. так начнем. Начнем с теста. Возьмем кефир. Кефиру нам понадобится 300 грамм. 300 грамм кефиру. 100-150 молока. Одно яйцо. Внимание, сливочное масло. Знаю, что не каждый согласится с таким, но, увы, тесто получится не невкусное без него. Ну, ничего страшного, мы на массе, нам не страшны лишние граммы. Далее, нужно погасить соду, буквально чайная ложечка. Значит, соль по вкусу. Ну и засыпаем муки. Так вот замешиваем. Смотрим, насколько густо получается. Тесто должно быть не очень крутым, Так вот, маленечко. Раз-раз. Засыпаем. Замешиваем. Масло, значит, я не сказал, масло сливочное 100 грамм понадобится. Так, ну вот, наверное, хватит муки. Тесто, конечно, первый раз я делаю такое ржаное. У оригинала, конечно, белая мука. Но у нас вариант спортивный, поэтому... Делаем нажиму И так вот получился у нас такой колобочек. Мы его делим пополам. Ну, примерно пополам. Я думаю, что верхняя часть пускай будет в меньшинстве. И раскатываем его в размер противня вашего. Переходим далее к начинке. Значит, смотрите. Что у нас тут получается? Три средних картошины, две средних луковицы и одна средняя морковка, да, такой вот счете. Значит, солим, перчим. Ну, можете свои какие-то специи добавить. И, конечно же, две куриные грудки в тебе. Да. В оригинале, конечно, мясо должно быть такое жирное, чтобы такой пирог сочный. Ну, у нас маленько спортивный вариант так далее переходим профиль значит маслицем смазываем наше раскатанное тесто укладываем и так разминаем его по противню такие вот чтобы маленько бортик был нам проще было да? тесто разминаем оно даже чувствуется где у нас тоньше где толще вот, да и далее укладываем нашу начиночку. Так мы заложили начинку, в наш пирог. Дальше у нас самый такой ответственный момент – это наложение второго слоя Тесто Очень такое нелепущее рвется. И начинаем слепливать края. И вот закончили мы слепкой нашего пирога. Ну, вот так вот получилось. Если где-то дырочки, ничего страшного. Это наоборот хорошо. Будет пара туда выходить. Так и должно быть. И отправляется у нас в духовочку. Сейчас, с момента, как я поставил в печься наш пирог, смотрим. Ну что ж, вот такой у нас пирог получился. Мясо, мясо. Ну, что сказать. Такой способ приготовления, я думаю, не каждого получится. Все-таки ушло у меня на это полтора часа. Вот полностью до того, как я начал и поставил в духовку, полтора часа ушло. Не каждому подойдет, не каждый справится, только лишь гурман-любитель поготовить, попечь чего-нибудь. Ну, вот и все. Понравилось? Ставьте лайки. Подписывайтесь. Будем снимать еще. Увидимся. До встречи. Пока.